Ну, конечно, можно в ВГ заплатить определенную сумму, денег. У тебя вот победа постоянно. У тебя денег не хватит. Ладно, Да. Ты слышал, что они заранее прорабатывают количество пробитий, промахов и рикошетов и всего такого? Это, об этом обнародовали еще лет, так, наверное, 5-4 назад. Они сознали, что они все заранее прорабатывают. Только почему-то. А они как говорят. Сейчас я скажу систему такую. Они прорабатывают 20 тысяч выстрелов, к примеру. Это так, так, третий, пятый, так, так так, так. Но в итоге. А, мы честно, стреляли? Я, вас... я аккуратно. Сейчас, сейчас зеленка засидит. О, давай поджимать потихоньку. Давай, давай. Чего ты хуйня? так вот, правда, колит в глазах в БГ меня выкинул нахуй, ты запиздёшь он меня ждал, капец по центру видишь, как идти летим ёлочка, да, едь играй, ёлочка, поедь на бригидеску, пожалуйста не надо стоять, поедь поиграй да, Елочка, помоги. помоги, помоги, подожми здесь, сыграй кажется, не засор нет. летит Танкирист, только не спеши, не спеша. По 103-му играй и не выходи. Ой. Это как? Блять, что иззади? Иззади меня сейчас. Короче, Короче, или сегодня день не влучи, или сегодня какие-то команды сыграны. А так поскольку уже слились, вы, вы мою историю-то историю услышали? Это уже четвертый раз. Уже а там даже такой. Что-что-что? История-то мое для казали, нет. меня не выкинул раньше. Что? Что за... <звучит> выкинуло? Да. Я начал рассказывать про ВГ, что «То? они Высчин делают путь, то, то то то то и меня прийти выкинуть просто на раз. То есть они прослушиваются какой -то. Меня не выкидывал уже, боев 500. Лет. А, СВГ просчитывает все заранее. Короче, не прошить. Фуди не фуди, ребята играют, дай и доиграть. они уже играют, чё, они просто находятся. А, Сука. Ты победитель, сто третий, справа, справа. Та-та-та. Я понял эту игру, блядь. Кому-то пробить, кому-то нет. Все, ясно, ясно. Плюс 17 пойдет. Да. Привет. А у нас уже мест нет, спасибо, что А У меня не работает экран. Че там, кто хотел вазика взять, я возьму ЛТ, сейчас. чё. А что за ЛТ? Е-Е-П-Р. Е-П-Р. Давай. Кемпер, у тебя что, проблемы там какие-то с экраном, чё? Да, у меня написано обновить, нажав обновить Я тебе говорю, но Верня просто забанила, походу холдиву за славой они сознались, я вот сейчас я расскажу короткую историю, они сознались, что они все, все выстрелы прорабатывают заранее. Это было года два назад три. После этих слов, у меня вообще сейчас, сейчас, ничего не работает. Я же покинул отряд и меня заново, пожалуйста. Только только рассказал про ВГ, тут же у меня нахуй, начались проблемы. А, может не нужно про них рассказывать? может? Но почему а вы не знаете? Почему? Что, Нет, почему вы об этом не знаете? Они 6. официально 6. об этом просто они, честно знали, что они все быстро прорабатывают заранее. Да. И никто об этом не знает, я вообще Ужас. Как я до этого да. жил вообще? То есть у тебя статистика. 46% ты выше ее не поднимешь никогда. Меня она уже заранее. У меня товарищи играют знаете, постоянно с модами, с тундры. Уже лет так, ну, 10 с самого начала и его не банят. Да тебе лет 20, все, тебе да, ебало, вот закрой. Всё, ребят, это сердечное, серьёзно, оно это... Не тебе закрой. Лет 20, дурачку. Закрой ебало. Все, сиди, играй. Короче, тишину создайте. Чё такие злые? Ой, я в ангару ухожу, да? Сильно нагло сделал. Прости промазала второй капец. Какая это идиота? Она выжила. Ой. странно, что я выжил. Что с тяжами, ребят? Что такое? Да киньте Доктики со штамбом. Своих ставляй дебилы, конченые. А потому что ты дебил, блядь, я и Ты для кад, ты меня начинаешь подпирать, ублюдок. Алё. Это так конченый человек. Это угомонитесь, короче, это... Угомонись! <смех> Блядь... Езжай, <Израиваешь>. езжай <смех> <смех> О, ну, ни я себе Хорош! Ростик, ростик меня хочет, ростик меня хочет Держи, прожимайте, ребят! Нас на базе сейчас, тут играют пал, с нами. Двое-трое, плюс шпатим. Валим-валим. Не успел пока это Так спал. и не надо больше получать. Да, я Так, сейчас стой, я попробую. О, у нас пол команды, ребята, ну задобите эту сторону. Лисички, на центр выходите, чуть ближе, ближе выходите ну, уже. шука. Блядь, тебя кто-нибудь тронул, скажи, а? Слушай, победитель, победитель. Я никого не слышу. Ты можешь офнуться, пожалуйста. Я не начинал. Оффни. Его офнись. Кто его это Нормально, по моему. Господи, оно не летит. Я не знаю. Хорошо. Самое главное суштком банкунти. Чтобы его заблочили нахреном динаме. Я в жопу, сука, в б... Бумари, <говори>, сука. Все, пантера, дала, что могла, и ушла. Ой, блядь. Кто-то пиз... <говорит> я ренегата заберу, блин. Мы раз так они не... 44 не забрали. Кажет район, каяны, блядь, заражьте этих двоих. Что-то вот ну, да, мне ты... башню снесло, короче. А ну, упырь, раз скажи, кто ты такой, вот, пиздила меня? Ну, понятно, сзади оленей. Ты мне подпирался? Лева, лева, лева, мне не надо пизон вот, вот это играть. Вот а это без играю, покинь. Вот, вот. Забирайте, давным-давно надо было двоих забирать, пас а, трое. Ну нахуй я вот эти кипятки с У меня вот здесь нерав... неравный бой, вот здесь вот тут был, печально вообще все. Вы тяжами не справляетесь. А что с ним? Это задачи, капец. У нас просто раз, раздал будет. А сейчас они на базу втроем встал. Просто спасибо, ты молодцы. Вы гляды чаще там. Лева, Лева, тварь. Вот, Помогите смотри, с ростиком, кто-то. Может помочь. Лева, тварь приехала, прикинь сзади. Целая, блядь. Ебать, вы конченые, сука. Лева тварь, это по Кемпер, езжай за ним, а этот так, на базу, да, сука, на базу, на по бану вам позволяю. Сворачивай на базу, аккуратно. Кембер, падай, Лева, Лева. Вниз, падань. Пидор приехал, бля. А вот он, вот он. Слышь, ты кончил. А ну-а ну, что а ну, скажи? А ну. Лева Питер, вот смотри, приехал. Покровеля, Раз, Расса меня порвали. Так, а ну-ну. Порасоу, ну. да? А ну кто писал? Ты, ты моим здесь, вы, здесь я тебя порвал, вот тварь. Да ты порвал, дурачок, ты хоть себя порви, или базарить? Я ну-то ебаная. Ебать. А ты ее берешь, блять? Ты стой на базе. Ебан, Вернись на базу. Кемпер, перекатись, перекатись. У тебя есть время. Вот сюда подожми. А уже все, он тут приехал. Проджета приехал, приехал. А уже все. Собирайся. Давай, Кемпер. Да, да, да. Вот здесь вылазь и ломаем ему ребра. Я светился. А вон он сзади, сзади, сзади, легчик сзади. Ты развернись к этому, а того встретят, того встретят. Езжай на него, Бизон, езжай на него, езжай на него, у тебя нет смысла стоять. Кемпер, выпади на него и заберешь. Ты, ты пробьёшь? У меня, нет, у меня, у меня 44 контроль есть. Я не вижу ее. Сейчас, сейчас, сейчас, секунду. Давай, сейчас отвлеку проджика. Yeah, yeah. Давай, кемп... Кемпер, давай. Поджимай, поджимай. Yeah. Хорош. Yeah. Хорош. Yeah. Хорош. Yeah. Mm -hmm. <laughs> Сука, это было... На краешке, На, на кончике. Я в них? Ну, да ты что гонишь, что ли? Лашье одно да. знаю. А кто там на лисичке стоит на отстреле? Ну как всегда, любимчик. Наш. Который любит настрелять в домах. Чтоб ему передвели. Ну но могу сказать одно, ну, они все на Галдейере а -а -а, сука. Так я спрашивала, поэтому у вас Расходку кинь сюда нахуй, когда здесь буду. Раньше времени не кидай, не слушай его Ну я образно говорю, не сейчас кинь а чё там Лева постоянно где-то сзади? Не успевает? Я не думаю, да. Ой, блядь, я не могу. У них минус два тяжа, ребят, давайте шустрее. нажимать. далеко очень сильно далеко я не пробиваю каян я смотрю эту хуйню слева Что там малая... кто сзади бля Я 44. кто обещал там слева смотреть там да? в, в эфире орал я слева смотрю а ты куда смотришь бурасик шотный можно бурасик я в шотный, смотрю так. хорош а да, у нас еще кленово ну мне шкода дал нежданчик шкода на кд ребят а вы все шотные да? Это а че ты победитель? Есть. у тебя хп есть поедь убей этого нет? не лиса лиса вышли лиса за у меня долбит. поджимай уже. Поджимай, поджимай. Время идет. Время, деньги. Нет, имели маленько. Деньги, ну просто время, время. блин. развлекала эту шкоду. И в итоге ничего не сделала. Победители, едите там Шкода на КД, блин. О, Да у тебя не убьется с одного стрелка. Все Делай, едут, и ты едь, все шотные. У вас такая толпа, чё боишься-то? Чё бояться, мне вообще... Ну, у тебя больше хп, чем у нас. Шу, ну не лезь тогда, сейчас я поеду, приму, блядь. Стой, не лезь, 32-й. О, блядь, 32-й. Ебара, назад, куда ты? Ударви, Двух сторон. Победитесь, пусть поедет первый. <звы> <звы> Все, ребят, спасибо. <звы> Всем сэнки в рематч, спокиноки, сладких смах. Топ, Тима. Да, спасибо, добрый.